Почему у него такое светлое потому что у тебя глаза на пол ебало Юрий ты не корова ты овца она... <м mighty Networkfertio> <capac> <compte> логика блять вышла из чат вот они ваши сигареты, вот блять а мне какие то незнакомые номера звонят я говорю вы кто нахуй я вас не ебу мы вчера тебя нахуй относили я говорю о спасибо нет, нет! О, смотри, рыба! Где рыба? Огонь! Эй, okay, всем привет, с вами Тимур Лайф и сегодня мы с вами смотрим, правильно, кого же, Аймайлза, да, он выпустил видосик, последнее путешествие, честно говоря, из всего аниме, которое я посмотрел, это посмотрела посмотрел герой Щита, Конособу, э -э блять, Бездну и этот, как его, этот, Доктор Стоун, Все, больше я ничего не смотрел, потому что Аймайлз только мне греет сердечко, -э что смотрите аниме, и все, кроме его, ну, там есть два человека, ну и все. А так больше никто. Так что погнали смотреть и будем узнавать, что это за аниме такое. Данное видео ставить перед собой. А, да, понятно, понятно, понятно. А, кажется, нам еще и сегодня. Темно. Еще темнее. Темно. Давайте фонарь под глаз поставлю, светло будет. Ну ладно, что-то начинаешь. А знаешь почему коровы такие спокойные? <схит> ну и почему же? Это потому что вокруг них всегда еда. Юрий, ты не корова, ты овца. Овенит, тебя <схит> да я думала, тут еда будет тебе вредно думать. О, наконец-то. <схит> <схит> <схит> <схит> Тот, по моему, учитель, который говорит, Тим... ты никогда не сдашь экзамен, тебе вредно думать, тебе вредно сука думать. Свет в конце тоннеля. <схит> Чьи мы выбрались? Кажется, я знаю, к чему то Давай есть. <схит> <схит> <схит> <схит> <схит> <схит> Давай суп сделаем. Ну ладно, ладно, отметим воззваление. А почему небо такое светлое? Потому что тебя глаза на пол ебало. Хорошая шутка. Мари, как могу. Молодец. Аналогично. Да выебалась! <решу> да ну, пошел чуть нибудь похавать, поищем. Зачем люди делали оружие за место еды? Наверное убивать тех, кто жалуется, что нет еды. О, да... танк! Помню, но... ЛОГИКА, блять, вышла из чата после этой фразы, пиздец. Зачем люди сражаются Для того, чтобы убивать и находить еду. Классное вестение! В таком же ездило? Это ты где успела? Как где? Вартандер, конечно. Вот он, ради... Блять, на ну твою жметь. Я ж сука, знал, что будет про танки какая-то хуйня. Тули дать. Дать стартовый пендель. Может в самолете будет еда? О, еда. А где еда? Ить! Ух, места больше нет. Ютка, ты пешком пойдешь. Что? Ммм, эти сухпайки со вкусом шоколада. На... О, спасибо, братан. Ммм. Ммм. Да еще? Держи. Ммм. Остался один. Поделим пополам... Эй, hey, Ютка-то ебанулась? Может быть. Там в мотоцикле еще ящик этих штук, дохуел да что ли? Юрий, ты овца! Да ладно тебе, че ты? Нихуя себе, ладно, за такой хуйни ствол на меня направить! В следующий раз храпеть. Блять, там она могла спокойно отломить и был пополам, бы. В чем проблема? Алло? Беть будешь, я тебя задушу нахуй. Может бить, кратковременно осадки. Апокалипсис тут ёбаный рот, надо переждать где-нибудь. О, вода. Горячи! Ну бля. Я так нет, я два раза в своей жизни радовался, когда купил бомбочки для ванны, кидал их вот так и так лежал такой. Такой кайф был. Смотри, две минуты прошло, уже весна. А это сценаристы. А почему вода течет? Потому что снег тает. А почему небо голубое? Потому что заткнись и начинай стирать. Смотри, что я нашла. Это рыба, видимо, мертвая. Это как это они типа из зимнего климата вышли в летний климат? Типа тут есть разделение на климаты? What? А что такое рыба? <связь> это такая ебала, которая живет в воде. А ее можно? Да, есть можно, если пожарить. А откуда она приплыла? <связь> С верхних уровней, наверное. Один хуй наверх ехали, может, других найдем. Так, стоп, это что-то на подобие бездны, что ли? Типа тут тоже какие-то уровни Кла классификации 1, 2, 3, 4 и 9 <связь> <связь> <связь> Эти башни должны вести на верхние уровни. Ну вот как мы до них доберемся, уже загадка. Жака, блять, фреска. Знаешь <связь> <связь> а что? Сигарету? Тлеющая си... Ю! Заряжай! Блин, я падаю, bin... Ээ, парниш, давай к ней подходи, а? Тут пыльно! Вот они, ваши сигареты! Вот, блядь! Так это ты здание положил? Да, я. Хороший мост, правда? Я, короче, фотограф, карты рисую. И это, можно сказать, смысл моей жизни. Звать-ка А вы куда идете? К башне. О, подвезете? Все, приехали. Лифт внутри Слышать, башни давно за. наебнулся, так что придется пользоваться этим. <свес> это хибара, нас вообще выдержит? Да, нормально все будет, залезай. Вообще норм, Юрий! Вообще норм! <свес> Бля. ты! Баля! Отпущите меня. Да ты уже опущенный куда дальше-то? Ебать. О, ладно хоть как-то добрались. Каназав, блин, ну что ты такой кислый-то? На, хавай. вкусно. Ладно, пацаны. Спасибо, что накормили. В благодарности дарю вам свою камеру, при помощи которой делал карты. Повеселитесь с ней, а я пошел делать новые карты. Слушай, тебе не кажется, что что он вернулся к одиночеству и скорее всего наложил на себя руки? Не, не кажется. Ну ладно, тогда поехали. Да Депрессия всего-то ничего нормально. Хуль дольше. Скажи сыр. Да. А что да. такое сыр? Я не знаю. <смех> <смех> на кой черт вообще эти статуи нужны? Чьи? Чьи? Ну чи, да ты заколебал, мне на дорогу надо смотреть. Да, нормально все будет, давайте щелкну. <смех> Блин, ну ты даешь, конечно, что отвлекаешься то <смех> Что? <смех> Короче, камеру я себе забираю. э, -э, -э ну че ты, ну нормально все было. <смех> э умирай! А, что... <свист> ё, давай перекор, я ща буду. Вчера допоздна сидели, не выспалась. <свист> вот так. Давай, твоя очередь. Таааак. <свист> э Эй, ты дунула! Было бы что дунуть бы. ладно. Сык. <свист> <свист> Хуй доебешься, да <свес> вот. Ну Слушай, отхуй. может на плитку пайка сыграем? Ладно, только в этот раз не дуть. В этот раз дуть не буду. В этот раз я пёр... Ладно. Чи, чё? Плечо, сейчас нас зальет. Давай в укрытие. О, хорошая полка. А на районе идут дождь, я сижу с читой. <свес> Со мной споешь. Чи, а что будет, если под капли поставить кучу банок? Не знаю, попробуй. Итог. Эх, пизда, нам сломали мотоцикл. Что ж теперь делать? <къех> Ю, хватит обсасывать детали. Помоги мне. Прими свою судьбу. Ты порой так оптимистка, <къех> опа. Чи, смотри, самолет! Ю, там человек, <къех> да? Чи самолет? Да вон же! <къех> Наебнулся. Это <къех> фотограф. Умер. Пошли посмотрим. <къех> Летит. Угу, понятно, летит. Угу. Так и запишем. Ну-ка! До сих пор летит, надо же. Хмммм... Ай! <угле> Че это? Вы кто? Юри. Чито. А вместе мы? А вы кто? И да вы запустили тот самолет? Я Иши. Да, самолет создала я. Кеттенкрат значит. Да тут дело-то пустяковое, как два пальца обосать? Правда? Я починю его, взамен на одну услугу. <завр> вы поможете доделать тот же самолет. Но чуточку побольше. Нихуя себе чуточку. А чё делать будешь, когда закончишь? Съебусь на карибы. Мама, приезжай и меня забери. Юрий, хватит петь! Попиздил, родимый! Все, закончили. Ну чё, пацаны, спасибо за Спасибо, что помогли. Это была программа «Очумилые ручки». Всем пока. А чё а он улыбится-то? Видимо, поняла, что нам всем пиздец. Пизде. Да. ну ты заколебала, да. ты можешь быстрее перебирать. Юрий я су. Да потом просышься, сначала еды надо взять на фабрике. Иша же говорил отсюда идти. Слушай, а давай я тебя к себе привяжу, так спокойнее будет. Зачем? Ну, если я буду падать, ты упадешь с другой стороны и меня поймаешь. А еще ты говоришь, что я туплю. Ну да. Хочешь есть? Хочу. Ну ты всегда хочешь есть. Сейчас я хочу немножко больше, чем обычно. Все, пришли. Иша и говорила, что на фабрике будет картошка. Какая-то ебанутая тут у вас картошка. И всего одна на завод. Все, короче, давай, пошли отсюда. А давай через воздушку спустимся. Ну. Ой, бля... блядь, я себе жопу сломала. А это что за машина? Ну тут же фабрика была. Наверное, еду делала. Ютка, ты, ты ебану, что ли, мать? Пожалуйста, не трогай незнакомые кнопки! Ты, сука, специально надеешь?! <свес> я это еще ебало вытяну, не трогай незнакомые кнопки! Лизня! Си. Какой-то... Порошок. Блин, это, походу, картошка. Походу, те машины перетирали ее в порошок. И тебя чуть не перетерли. <свес> ну ладно, ладно, прости. Давай есть порошок! Может, приготовишь сначала? Я нашла сахар и соль. А я печь. Мешаем сахар, соль, картошку и воду, мы все хорошенько выпекаем. Тут нахуй не кулинарная передача, сухопайки готовы. Райское наслаждение. Да, здесь везде эти гро. Райское наслаждение, блядь. Какую-то соль взяли, смешали с другой соль и получили сахар. Блядь, наркоманы вошли в чат, позвонили такие, сказали, нам нужна такая доза, они такие кулинарные наслаждения. Сука. Грабы с ящиками. Я спиздил что-то. Что это? Заебись. Я не знаю. Эх, тебе лишь бы спиздить. А зачем нужны все эти ящики? Так и я. К тому же практически все заперты. Хм. Хм. На каждом написано чье-то имя. Видимо, это действительно гробы. Ютка, положи-ка все, что ты спиздил обратно. Ну ладно. Вот, короче, слушай, ну поговорка ладно. такая. Шуруп, забитый молотком, держится крепче, чем гвоздь закрученный отверткой. Ю, сейчас твои анекдоты как минимум неуместны. Эти подмостки ты выдержит. Да нормально все будет. Да ты всегда так говоришь. Че-то у меня уже крыша едет от этих подъемов. Чи! Чи! Чи! Где та кнопка включения? Ау! А, да я, чи! Були. Эй, тут обходной путь. Почему снаружи, сука, я еще от того лифта не отошла? А это хороший. ныть, поехали. Юрий, ты думаешь, этот хлипкий мостик нас выдержит? Не, не думаю. Что? Ты поэтому бей, не бей. на газ быстрее, быстрее! <плэк> <плэк> <плэк> Тут какие-то стеклянные контейнеры с водой. А давай попробуем. Ют, ты уверена, что можно? О, алкашечка. Да. О -о -о. А. А давай еще одну откроем. Ют. -э, че это ты? По-моему, это была не вода. Да, че уже хватит. Ют, почему твой бальник такой тягучий? -э, по мне как будто каток проехался. Темно. Темно. Это я как набухался на даче, мне принесли, блять я такой, блядь, да утра такой, ебать, а мне все какие-то незнакомые номера звонят, и я говорю, вы кто нахуй, я вас не ебу, говорит, а мы вчера тебя нахуй относили, я говорю, о спасибо. темно. Заткнись нахуй, ты это вначале говорила. Судя по грохоту вдалеке, завод еще живой, и этот шум движется прямо к нам. Нормально. Чи... ЭТО то, ЧТО ЗАЕБАЛА Эй, -э, робот какой-то, попизделяешь. О, Заебис. рыба. Целая одна. Здоро, Я ухожу за этой рыбой. ЕДА! Рыбу нельзя есть. В случае неповиновения могу вызвать охрану устройства. Это того огромного бугая, который ходит неподалеку? Нет, это был строитель. А все охранные давно уже сдохли. Ладно, мы не будем ее есть. Но тогда расскажи об этом месте. Говно вопрос. Дуйте за мной. Эй, я не хочу дуть, я хочу есть. Вот здесь вот аквариум. Рыбы нет. Есть еще 102 таких же. Рыбы и там нет. А вообще это была ферма рыбы. Но после катастрофы люди покинули город, и осталась только одна. Значит, ее можно. Здесь вы можете помыться, а здесь поспать. Окей, спокойной ночи. Быть я не будет. Зачем он рушит тут все? Убьют же рыбу? Не знаю, пойду спрошу. Говорит, что снесет тут все, ибо нужно экономить ресурсы. А вот мы взорвем О его! Бомб yeah. has been planted, как говорится. Чи, твоя очередь? А может машина тоже живая? Может быть. Похуй. <звы> Спасибо вам. Теперь эта рыба проживет еще месяца два, наверное. А он уехал прочь на ночную электрическую... А кто ведет поезд? Да. Понятно. А да давай... вы. Поедем по едущему поезду. Давай. Ты прикинь, мы сейчас едем куда быстрее, чем обычно. Да, ты давай еще вращение земли посчитай, скорость полета вокруг солнца, ну и скорость полета галактики, че мелочиться. Погоди, это мы че каждый день с огромной скоростью летаем? А ты что? А куда мы летим? На. И ебать мы долго ехали. Что? Ты чё? Кажись, я что-то слышала из той штуки, которую взяла в могиле. Что? Я же говорил тебе её оставить, таскать вещи мертвецов не к добру. Эй, да ладно тебе мертвецы не носят каски, не рассказывают сказки. О, лифт. И он таком со два ездила. Со что? А, не бери голову. Чё, поехали? Эй, -э -э, слишком быстро, тормози! А чё, тут музыка какая-то. Юрий! <звы> <звы> Пиздец, пиздец. Да, что-то минутера напоминает. И судя по всему, все начали пиздиться прямо вокруг нее. Даже русских зацепили. Чи! Бывает. Слушай, тут какой-то. Даже называть неприлично. Че? Да внутри сидит! На, держи, ёбни посильнее! Вот так. Это еще что такое? Кажись, я где-то читала про него. Может, кот? Кот? Да сидим съедим! Да погоди ты. Не ешь, подумай. Ты слышал голос из радио? Это эта штука говорит. Тебе пожарить или сварить? сюда? Тех, кто говорит, мы не едим. Ну ладно, давай, сопля, пока. Чи, оно за нами идет. Ну ладно. Чё, съедим? Нет! Ютка, нахрена ты засунул в него патрон? Да он их сам ест. Ммм, вкусно. Ебануться можно с да. Короче, братан, буду называть тебя нюко. Он много слов, новых выучил. Конечно, это же я выучил. Нюку, мари, патроны бывают разные. Этот 6,5. 6,5. Этот 12,7, а этот 20. Хочу съесть 20. Твою мать, у нас тут мультик! Юрий, <свят> только не говори, что ты его для Нюку принесла. Да, я принесла его... Уф, бля! О, еще какая-то... Ебала... Я чувствую, что музыка О. доносится оттуда. Да? Ну ладно, поехали. Зачем мы все время носим Добери эти каски? Ну вообще-то они должны были защищать нас от пуль, а в наше время могут и от всего остального. No! <свеч> да ладно <свеч> тебе, подумаешь, шуруп упал, тоже мне. <свеч> <свеч> <свеч> Задний ход. <свеч> Да, вот уж не думала, что такая махина может упасть. Тебе ну нечем да. думать. Давай полутаем его. Давай. И, Нюка, куда? О, оно поглощает патроны и вырабатывает тем самым электричество. Прикольно. Ой, а че за кнопка? Бля. А давай другую! Слышь, не жми на все подряд! Ну ладно... О, смотри, рыба! Где рыба? Огонь! Блин! Да, да, видимо эти штуки разъебали весь город. Только виноваты эти штуки? На, насука, на, сдаешься, сдаешься? сдаёшься, сдаёшься? Виноваты не штуки, а ёбнутые пилоты вроде тебя. Ну, это другое дело. таки дел. носить шлемы было хорошей идеей. Нюка, слышь, сигнал идет из того странного здания? Базарю. Да, вкус у этого архитектора, конечно, Такое своеобразный. Себе. Наверное, любил всякие продолговатые предметы, да. Хии! Нет, не открывается. Я открою. Нихрена себе у нас отмычка ручная. А полезный? Какие-то трубы с цветочками. Зачем? Непонятно. О, нихуя! Это что, компьютерный клуб, что ли? Стоп! У нас такое же есть, только там мониторы немножко побольше и компьютеров тем более. Там еще PlayStation 4, хотя не пятая, ну ладно. Ну-ка, друзья, объясним, что происходит. Так как некоторые следующие моменты жестко блокируются, мне придется объяснять их так. Нюка открывает из фотокамеры снимки и видео из прошлого. Наши герои узнают, как раньше было охуенно. По крайней мере в Японии, а также как человечество перерезало само себя. Затем Юри снится флэшбэк об отце из прошлого, а затем ее съедает увеличенная версия Нюко. Чи Ты бежит нахуя? за этой ебалой и вылезая из под лодки обнаруживает, что Юри все-таки не съели. Чи ловит выплюнутую Ю. Тот огромный чел превращается в типа грибок и говорит, что ему нужно было лишь радио на груди ую. На вопрос зачем? Та штука отвечает, что они собирают информацию о человечестве. Затем из люков под лодки вылезают такие же чуваки и начинают хавать ракеты. Тот типа грибок объясняет, что они должны захавать все оружие и планета после этого выключится. Ю теперь понимает, зачем Нюку хавал пули. А еще говорят, что, скорее всего, вот эти вот два мили пиздрика последние люди на планете. И на этой веселой ноте забирают Нюку и улетают. Вот с этого момента можно продолжить. Полная версия видео будет в группе ВКонтакте, ссылка в описании. Mm -hmm. Ютка. А, то есть там два остальных... Нет, одна-то, а, может быть, и живая, кстати, вот, которая, девчонка, которую самолет они делали. Она, возможно, живая. И фото-чел, который там делал фото. Ты мой братан, Ютка. Хе. Ну чё ты? Ну, Хома, знаешь. Чё ты сцену-то портишь. Ящик консерв мы спиздили. Нормально залутались так? Снова только мы. Ну да. Ничего со мной сделать не хочешь? Я хочу погрузить твою тушку на мотоцикл, и поехать дальше. Наверх. Эх, заводи свою хуйню, поехали! Рун -рун -рун. Вот так и не заканчивается еще одна история. И здесь было передано 4 тома из 6. И судя по всему... 4 тома, мама дорогая! 4 тома! А тут еще должен быть прикол, да? Во. Okay. Ебать. Бывает, бывает во всякий прикол. Так, это уже другой видос, но все же. Кому выпуск понравился, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал. Ну, кстати, вот это вот... Так, надо вернуться. М -м. Видос про последнее путешествие, но... Э -э, с точки зрения показывания вот этого... Ну, типа, в этого времени, что, типа, люди сами себя уничтожили, ты -ты, -ты, -ты, ты Это уже похоже немножко на... Во-первых, из бездны, очень спиженный вот этот момент с уровнями. И плюс еще похоже на... Этот, как его, на доктора Стоуна, когда там что-то случилось, что-то там пошло по пизде, и там люди хотели сохранить себя. Ну, то есть, э, не то не прям уж супер, супер что-то новенькое, но нормально, короче, попрет. Может, что посмотрю, посмотрю, потом напишу рец рецензии по поводу этого сериала. Так что вот, всем спасибо, кто смотрел на меня, подписывайтесь на канал, всем удачи и пока-пока!